Привет, посетители психушки. Вы когда-нибудь задумывались, что делает человека привлекательным? Возможно, это просто их магнетическая личность. Это означает, что они обладают определенными качествами, которые мгновенно заставляют людей вокруг них чувствовать признание, уважают и приветствуют. Любопытно узнать, как им это удается. Вот 9 черт характера, которые делают вас магнитом. Первое. Они присутствуют. Магнетические люди обладают отличительной чертой всегда присутствовать и жить в настоящем моменте. Благодаря этому они могут дать вам почувствовать, что вас видят услышанным, важным и оцененным. А согласно статье на сайте Faisal Finks, человек, который присутствует, с большей вероятностью будет иметь высокий уровень продуктивности, креативности и способность принимать решения. В статье добавляется, что люди, которые могут сосредоточить свое внимание на настоящем моменте, более гибкие, могут легко преодолеть стресс рабочего дня и восстанавливают порядок после хаотической ситуации. Наслаждаются выполнением дел, принимают лучшие решения, имеют лучшие отношения и больше производят. Второе. Они уязвимы. Замечали ли вы, что чувствуете себя более связанным с людьми, которые показывают вам свою уязвимость? Это потому, что уязвимость требует силы, и это показывает, что вы способны распознать и принять себя таким, какой вы есть на самом деле. Что является привлекательным качеством? Другие преимущества уязвимости, согласно по мнению Юджин Ферпи, это то, что она помогает вам развивать эмпатию, укрепляет вашу способность работать со своими эмоциями, укрепляет вашу устойчивость и помогает культивировать более прочные связи с другими людьми. Номер три. Они искренни и подлинны. Вы когда-нибудь задумывались, почему люди, которые искренне, привлекательны? В статье для журнала Psychology Today лицензированный психолог Гай Винч, доктор философии, утверждает, что есть три причины, по которым подлинные и подлинные люди более привлекательны, чем фальшивые. Первая из них – это правда и честность. По словам Винча, мы с большей вероятностью будем доверять подлинному человеку, чем фальшивому, потому что мы считаем, что те, кто правдив сам с собой, также будут более правдивы и честны с нами. Вторая причина заключается в том, что подлинность ассоциируется у вас с сильным характером и эмоциональной устойчивостью, и это правильно, говорит Винч. Поскольку для того, чтобы быть искренним с самим собой, нужны уверенность, упорство и часто даже храбрость. Последняя причина заключается в том, что людей обычно привлекает уникальность и индивидуальность. Качество, присущие настоящим людям, обычно имеют в избытке», — говорит Винч. Номер четыре. У них хорошее чувство юмора. «Можете ли вы заставить других много смеяться?» Смех может открыть двери к людям и отношениям, располагая их к большей открытости, это также может зависеть от типа юмора. Юмор, который обесценивает себя, критичен, осуждающий и направленный на унижение других, может оттолкнуть людей, ведь никто не любит, когда его заставляют чувствовать себя никчемным. Вот почему люди с магнетической личностью стремятся дистанцироваться от этого типа негативного юмора и вместо этого фокусируются на юморе, который заставляет людей чувствовать себя хорошо о себе и поднимает настроение окружающим. Номер пять. Они креативны. Вы когда-нибудь задумывались, почему творческие люди могут трогать других своим искусством? Творческие люди могут видеть с разных точек зрения и сопереживать всем частям разных людей. Они понимают новые идеи и концепции, которые помогают другим почувствовать себя увиденными. Их непредвзятость также может сделать так, что они не осуждают других за их убеждения или чувства. Наоборот, они могут дать вам почувствовать, что вы не одиноки в мире. Это утешительное, неосуждающее отношения отношение и одобрение создает место, где люди могут чувствовать себя в безопасности и быть замеченными. Любой человек, обладающий этими качествами, автоматически становится притягательным из-за радикального принятия, которое они предлагают всем. Номер 6. Они любопытны от природы. Любопытны ли вы к миру и окружающим вас людям? Согласно статье в журнале Great Good Magazine, любопытство может способствовать укреплению близости и защитить вас от негативного социального опыта. В статье говорится, что любознательные люди заставляют других людей чувствовать себя ближе к ним, лучше справляются с отказом, менее агрессивны и способствуют более позитивному социальному опыту. Номер 7. Здоровый оптимизм. Оптимизм обычно привлекает людей, потому что в некотором смысле он дает надежду. Психолог Элизабет Скотт, доктор философии, говорит в своей статье, «Для людей, которые являются оптимистами, негативные события чаще всего накатывают на них». В то время как позитивные события укрепляют их веру в себя, их способность сделать так, чтобы хорошее случилось сейчас и в будущем, и в то, что жизнь хороша. Такой взгляд на жизнь, по мнению Скотта, приносит пользу верующим различными способами. Например, исследования показали, что оптимистичные люди обладают лучшим здоровьем, имеют больше достижений, не сдаются легко, имеют лучшее эмоциональное здоровье, с большей вероятностью положительно справляются с неудачами в будущем, живут дольше и испытывают меньше стресса. Номер восемь – хорошие коммуникаторы. Хорошо ли вы умеете общаться? Магнитные люди умеют активно слушать и обращать внимание на других и на то, что они хотят сказать, чтобы убедиться, что их услышали. Одно утверждение гласит, что заставлять других чувствовать себя желанными и излучать способность доводить дело до конца привлекает людей. Магнитические люди не только умеют общаться с помощью слов, но и с помощью языка тела и личной энергии. Они также являются хорошими наблюдателями и могут уловить изменения в языке тела и тоне голоса других людей. Это делает их хорошими читателями людей, которые могут действовать в соответствии с тем, что они воспринимают. И номер девять – хорошо осведомленные и знающие. Благодаря своему любопытству, магнетические люди склонны к исследованиям и знают о большом количестве тем. Это помогает им взаимодействовать и общаться с самыми разными людьми. Разными людьми. Наличие обширных знаний по какому-либо предмету также показывает, насколько хорошо они разбираются и интересуются в окружающем их мире. Это также делает их менее склонными к лжи и более способными поддерживать различные типы разговоров. А вы обладаете магнетической личностью?